Молодые голоса мировой оперы на сцене Большого театра Беларуси. 11 декабря. Гала-концерт лауреатов Рождественского конкурса вокалистов. Генеральный спонсор проекта Беларусбанк.